Кафе Восток представляет Вкусные новости Ставрополя кулинарный блокнот Роллы-иньянь. Составляющая. Рис, нори, угорь, сыр, масага черная. Роллы-иньянь. Сочетание изысканности и вкуса. Кафе Восток. Доставка. 6 600 С нами новости ставрополя вкуснее!